Всем доброго времени суток! Друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. Итак, э, мы с вами, короче, так-так-так, надо вспомнить, короче, о чем мы в прошлой серии с вами... Мы в прошлой серии с вами... Э, да, мы в прошлой серии с вами э, поднялись на водонапорную башню, короче, заброшенную. Э, поймали сигнал, э, который... Поступал сигнал, короче, о помощи... Ну, э, сигнал сталкеров или наемников... Я так и не понял а, о помощи, но его было не разобрать, и нам нужно было подняться высоко-высоко, чтобы а, разобрать, что они говорят. Так, они вроде как бы говорят, что они попали в какую-то аномалию, что ли, я так понял, вот. И теперь нам нужно вернуться обратно и поговорить с лесником. Окей, давайте. Там набежала, короче, куча всякого отродья. Там собаки... Я не знаю, может быть еще и эти... Кровососы там носятся. Возможно такое. Я вроде как несколько штук там убивал, а может быть еще и остались. Мне бы как-нибудь, я не знаю, отсюда бы пострелять этих собачек. Что спускаться блеха. Давайте попробуем. Сейчас начнется, я думаю. Надо... Дай пройти. надо на эту, на какой-то на выступ, короче, забраться, чтобы их перестрелять всех. Они, видишь, не, не дают даже, я даже прыжками, короче. Пытался сейчас, они не, не дают не Вроде как бы получается слазить, а то у меня всегда проблемы с этими лестницами. Так, бегом бегом бегом, бегу, бегу. А это. От, от, от, от, от, отвали, отвали! От, сапож, от, да. Почему не бежим-то? Я главное нажимаю бежать на shift. Я шифтую а он нифига не бежит. Как это, знаешь, как липнет, как это... Как баналист в жопе. Так, а если, короче, я вот отсюда... Бляха! Да собака! То в смысле? А, хорошо. Я вот отсюда сейчас. Раз. А вот так тебе падаю. А вот так, а? А вот так от тебе. Вкусно пахнет, да? Отлично. Падла. Зассали, убежали, да? Да в смысле? Меня бесит этот дробовик, просто бесит. Минус три собаки уже. Или еще. Или уже, или нет. Отлично. Как-то так. Оста... Опа. А остальное... Я не... А, пусто. А остальное я не знаю. Есть тут еще собаки. Мертвый кровосос. Ну, вроде тишина. Вроде тишина. Ладно, погнали. К тем наемникам вроде как бы мне не надо, которые там тоже в аномалии где-то спрятались. Ну там аномалия такая аномалия. В Ничего страшного. Так, а тут еще этот чё, чувак говорил типа рассказать ему что-то. Так, я разузнаю. Давайте сейчас подойдем, расскажем. Бамбл был безпит. Что скажешь, брат? Да не тебе, тебе я ничего не буду говорить. Так, а -а -а -а, есть тут какая-нибудь это? Ящик. По-моему, где-то был у них ящик? Немножко, подрончик. Забрать. Здоров! Вот вот этот, по-моему, говорил что-то говорил рассказать э, разговаривать ты не будешь нет нет и говорить со мной не хочешь что скажешь о чего тебе ничего пока отлично поговорили Вот и поговорили а чё, про... а чё просил тогда? Окей, сейчас леснику, короче, доложим И посмотрим, что там будет Далее Что нам прикажут делать? Скорее всего, я предполагаю, что нам придется, Короче, идти к этим К этой группе, которая Подавала сигналы и спасать его. хорош! Бляха! Че сейчас это? Спрячься в укрытии? Спрятаться от выброса. Выброс, выброс, выброс, мать твою. Ну, я сейчас попробую спрятаться, короче, у этого. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой как жохает похваты. ой ой ой ой ой ой ой да? Я типа... Я... Уебтя. Я типа в домике. Ирах, ирах, фигарит, смотри. Случайным гостем забрел ко мне Ирика. Да-да-да, я хочу в окошко посмотреть, что там вообще творится. Сдох. Здорово живая. Какая дорога привела тебя сюда Так, а я поймал сообщение наемников На военных складах, похоже во время большого выброса Они попали какую-то странную аномалию. Говорят, не могут найти выход Все время а, приходят Приходят в одно и то же место Сообщили свои координаты Где какую интересную информацию Ты от ребят этих получил Стало быть догадка моя верная Большой выброс не только зону тряханул Но и кое-какие места В баранку скрутил Так, вроде кольца Мебиуса. Так Не так. умничай, не профессор небось бойся. баранку говорю Пространство замкнутое получилось Куда не иди, а все время там же и оказываешься Вот и заперла тех ребят в пузыре невидимом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 Поехал чердаком окончательно. Вроде опушка знакомая, знакомая, куда не пойду, выйти никак не могу. А потом зона мне артефакт подарила. Он мне на выход из пузыря аккурат и показал. Так я его компасом назвал. Только такая беда. Домой шел, а варьей-то мне дорогу и перешло. Меня старика отпустили, я им не страшно. Компас, вот, забрали. Достань мне артефакт, этот. Тогда и побегать можно будет, как наемников из пузыря, вывести. А, -а, а Вот компас, компас. Помните, вы э, в самом начале вы мне говорили, рассказывали про э, то, что из аномалии из этой можно выбраться с помощью компаса. Это получается пузырь это вот и есть вот эта такая, телепортация. Вот эта, да? Аномалия. Из нее можно выбраться с помощью артефакта компаса, вы говорили. И вот, в принципе, получается э, квест такой вот. Э, про этот компас. Знаешь, где бандиты Да, себя? координаты нужны, я уже на твой ПДА отдал. Ты подумай, на самое крайне леса лагерь устроили охламоны. Охламонщины. Доброго пути, сынок. Доброго пути, Сталкер. Так, окей, а, и как раз выброс у нас прошел, и мы с ним поговорили, опа, а это что, откуда появилось здесь? И поговорили с лесником, и теперь, теперь, теперь, теперь нам нужно найти артефакт компас. Артефакт компас у нас находится рыжим рыжем лесе. Нет, Рыжий лес это вот это, да, получается? На окраине рыжим лесом сказал. Ну тоже, я думаю, э -э опасные места. Так, это бандиты получается. Блях, у меня патронов-то маловато. Ну ладно, все равно. Как-нибудь попробую начать с автомата, а потом, короче. А ну-ка. А тут заборик, да, тут заборик Мне надо, короче, через этот Где-то здесь ворота, наверное Ага, они там, что ли, в этой? Туннели в этом? Или что это? Да, кто-то там шал, шляется. Сохранимся. Там всякий пожарный. не получается там внутри. их ничего не вижу. О, вижу силуэт вроде. Далековато. Нам чуть поближе подойти еду. Да, вообще, ни хера не вижу Силуэт или что это? Ч шипит Так-так-так-так обоих обоих только гранатами давайте не будем ладно вроде все без гранат хорошо так. давайте ближе подходить опять быстрее Сбираем по мордам, так залетело, короче, ему кофе. По фонарю, наверное, попал. Хорошо. Тут их четыре. Ах ты падла. Хорошо. Трое осталось. Так, сохраночки, сохраночки. с Че, два патрона? В смысле? Не понял. Было больше. 5. Пять. Уйди, уйди, уйди, уйди. А это плохо, а это плохо Давай, выгляни чуть-чуть Я знаю, ты можешь то а, патроны кончились А что там? Пистолет Что по пистолету-то? О, хорошо Представляете, что-то есть. Можно было попробовать садить с пистолета. С глушителем пострелял. Изначально. Готов. Хорошо. А то достал. А то он достал. А еще двое. В, любом он в засаде сидит там зачем нибудь за какие-нибудь этими сидят eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, это я зря сделал да в смысле ебти мать а потом все гранаты то взрывает слышишь да Ладно, это потом проверю вас. Ух ты! Интересно. работали, всем спасибо. О, да, отлично. Отлично. Так и, и все. Потрол. Что? -то как то быстро потом летят Не понимаю. Окей. А, вот этот. Что это как бульдог, да? Огром. А, бульдог. <с day apple> Так, а какие патроны-то для него, я не помню а, Патрончики-патрончики-то для него Так Гранат, боеприпасы калибра 9,30 на 39 9 на 39, это какие? 9 на 39 А, это такие же, какие у винтаря Ну тогда Куда слушаю, куда он мне не нужен Винтарь-то покруче будет, я думаю Так. О, это же винтарь, да? Лавина. Не нафиг, патроны только заберу. Я, если не ошибаюсь, то винтарь это нормально. Мы даже писали кому-то в комментах, что винтарь это хороший автомат, хорошая винтовка. Возьми ты. Да возьми ты! Так, так тихо, патроны. Я запутался. Блин, тоже пригодятся. Так, что там еще вот здесь где-то? Кто бежит? Свои. Здравствуйте. Типа подождали пока я тут очищу Короче и такие приперлись Молодцы конечно Опаси, отлично Вынос Выносились плюс 6 Редкий артефакт последний раз Его находили несколько лет назад Данный артефакт обладает способностью показывать разрывы В аномальных полях Говорят с его помощью можно пройти с Самым сложным аномалиями без малейшего риска Однако очень мало кто знает как с ним обращаться Ладно, пускай он у меня лежит него надо леснику будет отдать, да, наверное Ну или скорее, скорее всего Мне кажется, что лесник скажет О, Лесник скажет, типа, иди спасай Короче, и артефакт останется у меня Почему-то это, я так думаю Пороемся здесь Все пусто Куда улетела? Кстати, аптечка. О! Ну, говно. Потрону для пистолета. Так, а туда не пройти, да? Можешь что покрутить? Нет? Хорошо, а тут еще ходов смотрю. А ты что взялся Гена сапог. Гена сапог. Так сюда вот можно сходить погоди я так я так с ножом просто отчаянно иду хотя брожье, который нифига не который нифига не бьет пока здесь я буду да пусто пусто здесь пусто поведение. пусто ну нет, здесь пусто ага, ага все, все как надо все как надо и да все пусто и все как надо а тоже пусто все четко это Еха! тихо ты! погоди-ка ты че кто там? ой ой ой ой что за дичь? а почему мне так плохо стало? что происход... а происходит а что происходит это что такое было -то? это что вообще сейчас такое это непонятная хирабора тихо тихо куда-то бежать надо куда-то бежать дичь я главное подошел отсюда и тут такая дичь началась а почему это плохо? это какой-то глюк что это Эти что-то тут забегали. Ты тоже побегал, что ли? Нихера не понимаю. Что происходит? ну-ка, а может там что-то снизу? Моя лестница. Оп лежит. Она не спустится не бежим не бежим не спуститься можно доску сломать может там какая-то тварь ползает снизу Смотри, там проходы всякие как туда попасть Ты видал, ты видал там что-то там, там что-то произошло? Блехом а не больно. Да в смысле почему так резко духнуто? Непонятная какая-то херня. хотя да, да, может к ним подойти кому-нибудь, потому что они что-то еще знает? Слышь, ты что-нибудь знаешь, что What the fuck? Ты знаешь, что может, что происходит? Нет? смысле? Оружие <соружие> появилось. Че никто со мной не разговаривает-то, бляха? Ну чё, все... Вы в доме окинули, кинули, что ли? Э! Ты-то со мной поговоришь, нет? Да в смысле? Вы что толкаетесь-то, а? Ну ч ⁇ такие детские то мать вашу? Погоди-ка, я оружие... Я оружие потерял. Блюда. Не бежим, не бежим. Странные. Человечки. Ты чё Ой, бляха, я провалился, как я провалился, да почему я провалился? Ой, тут че так? Да мать, это полтергейст Все таки что сюда попасть Я провалился, главное Ладно, я Не понял Сейчас мы все решим, я думаю. Где там полдергейсты этот сраный? Хлоп. Хлоп. Блеха! А как я тогда попал-то? Ага Вот он! Ой, он не один походу Их тут много, их тут много Вообще <свист> странная пещера, бляха. Тихо, погоди. А чё со мной никто не. Смотри, он такой, он зеленый, главное, отмеченный, и со мной не разговаривает нифига. О! Ну чего Не понимаешь? Чем могу помочь? Ничем. Ой, да, блеха, идите в жопу со своими, короче, этими э -э, полтергистами, бляха. Сами разбирайтесь, нахер с ним. Больно мне надо. Тупить тут еще, блеха. Ходят, там что-то ходят сами себе на уме что-то там бродит короче что-то оби оби обиженные на всех что-то не разговаривают скип толкаются ну их нахер не хотят ну, ладно что такое на проводах ну, тут вспышки знаешь в небе как, во, во время войны где там вход к этому Здорово ж, какая я дорога привела ты. тебя сюда. мы крутые, удержались. Молодцы. Так, э -э, расскажи, я достал. Не верил, что еще раз компасу вижу. Вот это тебе спасибо. бинта Значит, дай мне малость времени.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 Но он мне винтарь подарил, ты смотри. Отлично. И что будет, когда, когда я его найду? Когда найдешь передатчик, я дам тебе координаты для наемников. Если они все сделают правильно, так из пузыря выберутся. А там и до моста в Лиманске дорога прямая. Будет кому бандитам у моста перья повыщипывать. А-а-а! Все, я, я, кажется, врубился, короче. Вот эти вот наемники, вот эти вот чуваки, они короче на той стороне э, за мостом, где-то в аномалии если мы поможем им выбраться они будут на той стороне опустят мост до да, который поднят, ну перебьют бандю бандитов опустят мост, который там поднят и тогда мы сможем пройти, короче, для мост все, все я понял теперь я понял ваш план так. Доброго пути, сынок. Все понятно. Окей. А, Ой, еще и смотря, она еще и заделанная какая-то, да? Получается. Значит... это то нахер... Это что за патроны? Нафиг они мне вообще застались тут. Так... А... Ты вот это тоже, не знаю, для пулемета какие-то патроны. пулеметов по мини не было. все. И чё там мне сказал, куда, чё там, идти на базу военных, опять? Ой... Это в смысле? А, или... На свалку... Рыжий лес... Или погоди, это, это получается... это получается, это получается обратно туда на склада идти. я так понял что ты как-то дальше в, в тенях черновые как бы бляха дулка как-то, ух ты ух в Синях Чернобыля как-то, знаешь, эти, э -э, Долговцы, они какие-то, как-то были такие, знаешь, нормальные, ну, нормальные чуваки, вроде как. А тут они что-то меня как-то подбешивают даже. Да какие-то они, блеха, какие-то дирские, какие-то попутали меня на все. Или, э -э, здесь же получается, как предыстория. Или их немного... Показали им свое место, короче. Уже в тенях Чернобыля. Поэтому они такие, как бы это. Говорит с наемниками. идти на базу военных. А, выполнено Говорит с наемниками. Это опять с теми наемниками, которые там. И с какими наемниками поговорить? А ч ⁇ здесь никого? И же был народ. Был народ. А, или они пере, пере, пере это, перешли на другое место получается, передвинулись, поменяли дислокацию, тоже никого нет, сортир, ну типа. Если Пу. хочешь поговорить, так пушку Стопись. опусти и подходи. Давай. Долго же тебя не было, а наши ребята сидят в аномалии уже который день. У них и у них шам... шамовка на исходе. Шамовка. Выяснил, как их можно оттуда вытащить. Да, теперь знаю. Лесник дал мне координаты выхода, которые помогут вашим ребятам выбраться из пространственного пузыря. Нужен только мощный передатчик, чтобы добивал до отряда. Передать координаты. На военной базе точно есть такой передачи. Вояк сильно подтрепала большим выбросом, выжила от силы полтора десятка, они все это время сигнал о помощи передают, только никакой спасательной операции пока не пахнет. Как пить дать кинуть, их здесь помирать, бедовак. Полтора десятка военных на одного меня многовато, может подсобите, на один результат работы. Извини, нам с военными сраться нельзя, а, не помощь мы тебе в этот раз. Только я точно знаю, что Свобода уже на эту базу глаз положила. Им отсюда проще барьер контролировать будет. Так что, думаю, они тебе легко помогут. Тем более, что у ихнего командира есть перед, передо мной должок. Погоди, сейчас свяжусь с ним. Спасибо за наводку. Костюк, это Хок. Помнишь меня? Я тебя спас пару недель назад. Конечно, Хок. Чем могу помочь? Костюк, нужно помочь одному человеку добраться до антенны на базе военных. Я слышал где-то рядом. Есть такое. Пытаемся отбить сплоты военных. Кстати, подтягивайтесь. Вместе им жару зададим. Не в этот раз, Костюк, извини. Нам нельзя светиться в операциях против военных. Наш человек один будет. И то хлеб. Мы тут не перебираем. Даже один ствол лишним не будет. Наемник, иди к Костюку, он тебе поможет добраться до передатчика. Окей. Ладно, друзья, ну, пойду попозже. Друзья, у меня подошел видос, короче, к концу, вот, давайте-ка сделаем передых. Хера себя они тут, смотри. Че намутили-то? Ну такой. Эх, эх, эх, эх, эх, ну, ну че такие больные? Смотрите, навешали, навешали тут. Сочный. Так, окей, а, видос у меня подошел к концу. В следующей серии пойдем, короче, встречаться со свободой и ну, в принципе, недалеко. И попробуем отбить, короче, передачу у военных. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на ставках, комментируем, делимся с друзьями. всем пока.